Меня уже два года за... Это... Меня... Куда пошел? Ах ты... Ах ты, шалунишка. Меня уже два года, это... достает. Сыграй, сыграй, сыграй. Ваги Вагина панч. Гэри! Алло, два антиэра. Падут сегодня, нет? Да! я <связывая> <связывая> Есть новости. Мы хотим с ребятами опять попробовать забабахать турик. Уже второй в этом сезоне. И хотим попробовать кое-что новое. Всем привет, ребята. Сегодня с вами Брэдис. И мы плавно перешли к третьей части нашего турика. Да, без мимасов никак не получилось. Но скоро будет анонсирован новый турик. То есть мы хотим опять забабахать турик примерно 2 декабря. Что это значит? Мы хотим с ребятами собраться на стриме. И рандомно просто выбрать персонажа, того персонажа, которому мы еще не играли. То есть каждый из нас будет в течение месяца изучать какого-то персонажа и пытаться потом на турике проявить себя во всей красе, конечно же. И третье лицо будет следить за тем, чтобы было меньше наигранных часов, то есть менее 100 часов должно быть. И посмотрим, что из этого получилось. Да? Вот. Есть еще пару идей. Если у вас есть какие-то идеи, пишите просто в комментарии. Ну, и поехали! Как-то нехорошо получается, с такой говняный. Выиграл. еще пока не давай ой хорош ой хорош давай добивай его как-нибудь красава его я был, держал давай. против Джеки это конечно нормально да красава нет я я играл раньше на джеке а я знаю как ее контрикнуть но... Просто не выходит. Ну, опять. Опять что? А а а ли? Алло, два попадут сегодня, нет? Держись, держись, держись, брат. Эй, блять! Блин. Ну, пожалуйста. А, фак. Оба, красава. Красава. По яйкам, которых нет, но было красиво. Наоборот, ножка. у Джеки есть яйца, просто они внутри живота. Да. И больше, чем у нас. давай. Пожалуйста, забери этот раунд. Боже. Да серьезно? Бля. Блять. Это обидно. У меня аж агрессивность такая. А когда уберет. смотришь, как, блин, коллектором Джеки побеждают, это, блин, это скилл, это реально да, стил. Хорошо играешь, братан. Круто. GG. Ой, забивает меня тут капец. уорм <связь> Ничего серьезного, просто нормально Не, ты уже угадываешь, как я. не не не не, не. о, -хо -хо. Блин, я туго хотел По... сделать сну Я хорошо. видел. Повезло просто мне. Не зимпот. Хорош. Ай, блин! Зачем, зачем, маршак, зачем? Один 1:0. Не ожидал. Еще и хватило. 540. Да, да, да, Нормально. Ой, хорошо. Ну, наконец -то. Ну что я под поддоги получаю. А, ты думаешь про... я? Я пропускаю почему-то. О, ну что такое? Бабах! Спина Ой пошла. да ну, я че-то даже не посмотрел. Это было красиво. бля! Ну ты даешь! Сам Бабах. не ожидал. Так уже два ноль Ну Летел. что? Как это не Нет, Трудно против. Против. Ой, да ну. Ну уже третий что ли? Да. Немножко, Я и говорю. Ой, хорош, что-то я тупанул. Нормально, нормально. Думал сейчас. Блять. О, блять, зачем так? Жестко. Зачем так жестко? Не надо. Это это не папок, это уже ересь, какая-то. Ой, хорош. Ну, да почему, блин, что за лаги? Почему? Ой, хорош. А, -а, -а блин. Два, два один, хорош. Я че-то расслабился походу. Хорош. Б. О, вот, вот так, Я же не камбэч Хорош. Ждал я Бля. этого момента. Ересь какая-то. Ой, сейчас еще я блин? Да ну. А не, Ха -ха. О -о -о -о. не ожидал, не ожидал. Я тоже. А -а -а, а -а -а, молодец. молодец. Что? Почему? Не блин, знаю почему? как. Что за пиздец? Как это, блин? Я сам в шоке. Блин, ну что ж такое, а? Блять, ну что ж такое, как это. О, хорош. Надо было другое делать. Я у меня лаги, пиздец, конечно. Смотри, блядь. Хорош. Блять. Хорош. Хорош, О, хорош, диджей. Слава богу. <связь> Спасибо Не, я, я, я тебя чувствую не приплюну. А -а -а. Да если б не влаганул, айгер пошел бы, что Блин. Да? Ох, блин, вот эту фигню можно так... О, Просто Нифига. 419. девятнадцать а, слайд. Надо же, что он слайд съел, да, этим Перри. Пинк у них вроде должен быть нормальный. Я что-то в шоке сейчас. Ого. Ха-ха-ха-ха, кинг хитрюга. И баф получил. Ну. Если бы он еще кровь высасывал, как Скарлет, то вообще было бы жесть. Ой, хорош. Ой, плюс. жесткие бои. Эчпочмак вообще... Эч ой, Существует... он разозлился конкретно. Его саба убили и он вс. Мороженое Существует... больше не даст. Кинт наверное <смех> разозлился, Нет, <да? смех> Не, Эчпочмак. <смех> Странно. В городе Эчпочмак не и мне Ой, ой, ой, -ой. Блин, крюки эти очень длинные. попадает везде. Блин, грамотно играет. Блин. что за полюса, да, у него вообще у кабала. Можно просто мешить и мешить, мешить и мешить. Хо-хо! Чейфолс Офигеть! Офигеть, это почти. Эрс в не И ФБ потом. Его фирменная, я уже знаю. Он сейчас тоже может ФБ нажать. Вот, вот, я об этом уже и говорил. Это 2-1. Кранмассердело. Ой, залетело. Ой, бляха! Еще и хилится. Зачем-то? Он всегда так хитрит. Хитрик, еще Но ему позволено, он против Эчпачмака играть хе <смех> Ой, чё за жесть. Кинг, давай, держись там. Наказывай. Ах, не успел, да ну, как? Не успел, не успел. Было жёсткие лаги. Да, было. А против Кабала всем очень трудно. А чё и ПБшит? Ересь какая. Ну-ну. Не, чпочмат, по-моему, возьмет. Если так продолжится. ой Давайте, не списывайтесь с щитов, Кинга. Надо диск делать. Ой! Бля, ну. Как жаль. Дыр. <сорганизм> Делай это, чпочмак. Не он в грамотно не играет. Да. ой Да. уж хорошо бегаю. Ой, хорош. Я же блокировал. красавец, ствол. красавец. красавец. <связь> <связь> А это они рубишь вас за такое забанят вы просто оперкотами играете вообще в целом у нас нормальный турик мы просто сделали чтобы скипнуть а не левать все Но... все нормально если чё Но... когда ты это гиш когда ты заморожен и у тебя. Ну то есть, если ты заморожен, у тебя делают захват, ты можешь порвать. Есть. Понял? А потом ты, ты, ты что вроде когда ты заморожен, ты. Видишь? Да, я в курсе. Ты переигрывай, ты все у тебя за нет. уверен, ты слайд хотел прожить. Не плавай с Виктори! Victory! Surprise, motherfucker! Why, Ну, бывают у меня тоже хорошие дни. Не рвал, Ой, хорош. Ой, да что такое я творю? А, блядь. Ой, целом мок Да, мог еще от. Ой, елки-палки, два один. Такие зонь. Это плюсы! Ой, okay. yeah. да ну Да было жопа. Блин. Ах, да ну хватило. GG. Да, GG, хорош. Ебать. Неужели я сдох? Ух ты! И опять с вами, ребят, а, очевидно, да, я тоже так подумал. Ли, надо было просто дальше. Это какой счет два, два, ой, два один, один, один, один нож мою а Это Один только я просто увидел да. кто-то забрал. ух ты ух. спасибо организатор держи донос ого себе мне скинули донат ух Вайкинг давай все в угол Дай в угол его, раз, два Я всегда болею за того, кто проигрывает, так что Не в обиду Так, это 2-1 Да, но у Джеки вообще не попадешь Ну это на лаке было, это максимально на лаке было Это вообще пиздец <screws> да, это точно, блин. Йой-йой, красиво было. Блин, он знает, как будто уже С Среактил так красиво. О, о о блин, жаль, могла бы красивая комба Пожалуйста, выклейте кто-то мне глаза, <со> Блять, давай. Да, вот так. о Что с... ты чего? Зачем? Значит, он заполнил свою жизнь. Алло, пожарная, у нас огонь все огонь! О! Вообще огонь! Вообще огонь! Да, приятного время предпровождения! Друг дружку схватить хотели Ах блин! О вдох выдох давайте пацаны Хорош, бля бля Офигеть. Офигеть. Ух, хорош. добил. Бля хорош. Давай! У -у. Не стал, не стал использовать. Ой, что-то совсем забрал всю жизнь, котобал. Пластный. ПБ был. Почему? Блин, ну ты. А -а -а. Давай наказывай. ПБ. Ой, хорош. И в угол, в угол. 5. О, адир, наконец-то. И все солнышко. Молодчина. вы такие интересные ой хорош есть <свят> <свят> <Ай>. ой хорош <свят> блин вот это напряжение конечно было Ой, это еще не все? Да ну офигеть! 2-1-0-0! Блин, че я болтаю! О, наказание! Давай! Ай-яй-яй-яй-яй! Че, ФБ сейчас будет? А, ФБ хочет сделать, видно. Ждет, пока кинешь. Видно, видно, да. О, да. Ой, ой, ой, хорош. 9 секунд. Не хватит из-за скаляции. Да. Я тоже так Зря хожу. он сделал дэш. Ой, сейчас еще раз. Надо было сразу давать. Ой, сейчас может все закончиться. 2. Бэм. 2 секунды. 2 секунды. Блин, как читает? Почему? Офигеть! Опять! Ой-ой-ой! Ой, хорош! Хо-хо! Два раза подряд! Окей. Еще и блокирует все? Кинг вообще разошелся? Давай. Класс блок! И схватил. Ой, да, я так и знал, что будет это. Опять прочитал. Боже мой. Это что будет сейчас? 2-2? Да ну. 2-2. Блин. Нельзя сдаваться, нельзя сдаваться. О нет, это Escape Fail, что ли, это ухти победитель Офигеть 3-2 На седьмом не имею счастье Привет, привет, ИГРАН! ночь спать не будет в деньгах купаться. Я просто устал уже из Уже хвастай совсем. Вс, звони с и надо ему сказать. В 12 часов ночи. Че, поздравляю, поздравляю. Офигеть, красава. Кто сыграл, реально хорош? все, теперь остается только сетку доделать и просто сделать фотку сетки